Привет! Привет! Меня зовут Катя, я хожу в центр Фомальгат в городе Сочи на Инерсенс. Я очень люблю чувствовать новые ощущения, я люблю наполняться энергетически, люблю быть в состоянии радости, и поэтому я занимаюсь этим, советую всем, всем людям почувствовать вообще себя созданием, да, ну существом не только материального плана, а еще и духовным развиваться и приходить в центр. Ну, а как ты себя до, до, до занятий, Ну до того я пришла вообще унылым, не буду говорить чем. А потом как ты себя чувствуешь? Все прекрасно, все наполнилось, освободилось где-то даже в каких-то ну, местах mm -hmm. в теле, и я благодарна вам. Скажи, а по мере того, как ты практиковать начала, у тебя стало меняться что-то в жизни? Все меняется, все в лучшую сторону меняется, и я не буду останавливаться ни за что. Меня, конечно, тянут вниз, назад всякие прошлые моменты, но не получится. Классно, спасибо тебе большое, удачи.